Здравствуйте, это канал Про Цветок, с вами Пашкевич Анна и главный герой сегодняшнего видео, подопечный Сергея Жардеского, огурец Гоша Татоша. Как вы уже поняли, именно в этом видео мы будем раскрывать основные хитрости посадки огурца на рассаду. Для того, чтобы не ошибиться и не пропустить оптимальные сроки посева огурца на рассаду, необходимо понимать, что именно сроки высева огурца на рассаду будут определяться сразу несколькими факторами. Первый фактор – это особенности того сорта или гибрида, который вы выберете для выращивания. Благо, на сегодняшний день существует большое количество различных и сортов, и гибридов от ультраранних до среднепоздних. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на ту информацию, которая находится позади пачки огурцов, которую вы выбрали для выращивания. Второй фактор, от которого зависят сроки посева семян на рассаду, это способ выращивания. Существует много различных способов выращивания, основные из них, например, кассетный способ выращивания. И здесь необходимо помнить, что максимальное количество времени, которое наше растение может провести в кассете, не травмируя друг друга, это порядка 14-16 дней. Также существует такой способ посева, как стаканный. И тогда огуречные растения могут расти в стаканах вплоть до одного месяца. Если мы будем говорить про сплошной метод посева семян, например, в какие-нибудь рассадные ящики и затем их пикировать, то там, к сожалению, сроки, которые может выдержать наше растение, совсем маленькие, до одной недели, буквально до формирования первого настоящего листочка. Поэтому анализируйте, в какой таре, в какой емкости вы будете готовить рассаду для постоянного места жительства. Если у вас, как в моем случае, будет стакан, то имейте в виду, что наше растение, как я уже сказала, может в нем прожить до одного месяца. Ну и, конечно же, третий и самый важный фактор, который определяет сроки посева наших семян, это те условия, которые характерны для нас, для нашего климата. Огурец относится к теплолюбивым, вечно растущим лианам. Так заложила природа. Поэтому оптимальное условие выращивания огурца – это температура почвы от 15 градусов и выше, соответствующая температура воздуха и соответствующая влажность. Поэтому для нашей средней полосы оптимальные температурные режимы почвы в теплице или в закрытом грунте, как правило, наступают в первой половине мая. Если мы будем выращивать огурцы под пленочным покрытием, то тогда необходимо высевать семена порядка 20-25 апреля и выносить готовую рассаду порядка 15 мая. И если мы будем говорить про открытые условия выращивания огурца, то тогда необходимо высевать семена вовсе в начале мая, для того чтобы затем рассаду перенести в открытый крунт в конце мая месяца в 30-31 числах. Какие же необходимо предусмотреть особенности при выращивании рассады огурцов? Первая особенность, которую нужно помнить, это то, что огурец крайне негативно отзывается на все различные Травмирующие его корневую систему действия. Поэтому для того, чтобы не травмировать корневую систему, например, когда мы используем стаканный способ выращивания, необходимо предусмотреть наличие, например, двух стаканов, один из которых мы разрежем. Таким образом, когда мы сформируем, когда огурец формирует рассаду и когда мы будем уже ее переносить на постоянное место жительства, мы просто возьмем разрезанный стакан, разъединим и тот корневой ком, который сформирует наш огурец, он даже не почувствует того, что мы с ним что-то делаем. Вторая особенность, которую необходимо обязательно учесть при выращивании рассады огурцов, это то, что огурец, как любая тыквенная культура, любит различные азотные подкормки. Поэтому обязательно предусмотрите внесение азотсодержащих соединений. Это могут быть как органические компоненты, так и при необходимости минеральные компоненты в грунт. Именно на стадии рассады важным при выращивании огурцов является состав той смеси, в которой выращивается наш огурец. И третья особенность, которую также нужно учесть при выращивании огурца, это то, что он хорошо отзывается на любые антистрессовые препараты. Например, за 5 дней до переноса рассады в грунт можно обработать по листу наше растение таким антистрессовым препаратом, который называется эпин. Именно благодаря этой обработке наше растение хорошо пройдет все стадии адаптации и обязательно порадует ранним урожаем. Надеюсь. Надеюсь. Уверена. Уверена. Надеюсь или уверена? Я надеюсь и уверена. Надеюсь, благодаря этому видео и Гоше Татоше вы получили все вопросы по высеву семян огурца на рассаду. Не забывайте радовать нас подписками и лайками. Оставайтесь на канале Процветок. До новых встреч!